Салливана. Никто такого не ожидал. До сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морфех из всех. Какая-то доля секунды, и он мертв. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Их братья. Зенитные орудия на аэродроме Пелеллиу открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача захватить этот аэродром. Любой ценой. Наши скоро собираются отправить его тело домой, в штаты. Я-то думал, что Салливан наверняка поедет домой. Мы позволили себе расслабиться, Полонский. Так, ну и что теперь? Тот, зацепились к западу от нас и держатся крепко. Прямая дорога ведет в жерло японских пушек. Мы обойдем с фланга. Придется попотеть, но ничего не помрем. Мы объединимся с пятым, когда пройдем через это болото. Оставаться на стороже. Бедняга. Его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Поищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо. Продолжение! Дерьмо! Продолжение! Дерьмо! Оставаться на стороже.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 Надо быть, чтобы минировать убитых. Еще одна чертова засада! Они повсюду. Оцени его. Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Еще одна чертова засада! Они повсюду! Оцени его!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 мы опоздали. Пятерка уже кого-то дерет сзади. Пулеметы в бункерах впереди. Пехота засела прямо перед ними. И давай! Да, Гранату туда! Живо! Все, вперед! Пошел! Пошел! Захватить ту позицию! Да, прыгни, точно! Хватай огнемёт и закончится! А вместе аэродром заполнили отсюда к северу. Они только нас и поджидали. Рак окопался в административном здании. Помоги мне отвести его! Танки пытаются пробиться к аэродрому. Там просто кошмарная война идет. Матышки тот же держится. Нас прижала пулеметным огнем сволочь со второго этажа. Есть идеи, сержант? Да. Впереди сгоревший грузовик. Миллер, половский, домой. Миллер, заряди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнездышка. Вот тебе! окопался в административном здании. Японский пулеметчик. А что происходит? Седьмой взвод подходит с севера. Их танки пытаются пробиться к аэродрому. Там просто кошмарная война идет. Мартышки тот же держатся. Нас прижало пулеметным огнем в сволочь со второго этажа. Есть идеи, Сержан? Впереди сгоревший грузовик. Миллер в Миллер! Заряди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнёздышка! Слава граната! Спросим их отсюда! Эти твари почти нас были! Я просто не а был на магине. Сержант, расправляемся! Питнее притяжение поступлений! К северу от аэродрома! Немедленно а да, запросить поддержку с воздуха! Кассер, возможно! Все на позиции! Смотреть в оба! Не расслабляться! Вы должны удержать этот аэродром! К ним подходят подкрепления! с пехотой! Будет черт, поделить не будут подкреплений! Они подсягивают карты! К ним подходят подкрепления! Голос, оттуда! На подходе грузовики с пехотой! Будет черт подери к ним удушке они подтягивают танцы! Миллер! Разберись с трёхствольной зениткой! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Приходай! Подходят подкрепления. Все в наших руках.